Привет, друзья! В этом ролике я расскажу, как делать такую подвеску. Эта подвеска может быть как просто подвеска для шнурка, и вот подвеска для такой серьги которую я показывал в прошлых видео. То есть вот она так продевается хоба и, и надевается, и можно их менять. Так, как же все это делается? Ну, в общем, нужна какая-то бусина, например, вот такая у меня какие-то прикольные обычные, они пустые не знаю, откуда они берутся мне кто-то подарил нужна проволока соответственно, большой сюрприз не очень длинный кусок я возьму где-то сантиметров 10, наверное сантиметров 14 возьму и на конце Сделаю вот такой вот спиральку. Надеюсь, все уже освоили, как их делать. Значит, мне нужно сделать, отставить сантиметров пять. Отступаю, делаю поворот, перехватываю и начинаю делать первичный загиб. Сегодня мелатунная проволока, она немножко легче гнется. Так. Должна получиться вот такая штука. Вот такая штука. Дальше я хватаюсь за эту петельку и начинаю обкручивать ее. И поджимаю к ней. Вот, получилось несколько витков когда остается примерно вот сантиметр этот сантиметр я загибаю и направляю к центральному стержню таким образом вот этот свободный кончик чтобы он ни за что не цеплялся я его заматываю вокруг основания проволоки Что это происходит? Так, что мне проскальзывает, какая-то скользкая проволока попалась. Ну вот, можно обмотать, можно просто загнуть об нее, чтобы она не торчала. И этого будет, в принципе, достаточно. Выравниваю, чтобы посерединке все было. И вот эти крайние витки немножко сюда вот спускаю. Вот получилась такая вот штука. Спиралька. Немножко овальная она что-то. такая бусина не очень большие отверстия вот эти вот и просто загибание как вот я делал здесь в предыдущих версиях либо надо делать через такую бусинку а мне не хочется а вот так вот просто загнуть недостаточно чтобы проволока не выскакивал из дырочки получаем вот такой кончик можно подогнуть посильнее тут кусочек. Так, вот он более-менее. Сейчас. А теперь это я откладываю на некоторое время. Беру проволоку, желательно, чтобы у нее не было конца, потому что непонятно, сколько на проволоки. И первое действие, это я делаю такую узкую пружинку. Желательно, чтобы она была диаметром вот этой проволоки. Соответственно, у меня миллиметровая проволока. Вот Можно ее вставить и даже по ней поджать чтобы она плотненько все села что-то не с первого раза не получается Но сейчас все получится Я, наверное, эта штука будет внутри, поэтому, собственно, неважно, какого она качества. Даже колючку можно не загибать эту. Вот, теперь я отступаю где-то миллиметров 6, может быть, от центра. И начинаю загибать из этого пружинку, начинаю гнуть из этого. И чтобы она хорошо гнулась, можно взять эти прямые пассатижики. И делаю первый оборот вокруг центра. На таком приличном расстоянии это делаю. Если линейку приложу, будет понятно. Вот на какой-то такой кружок. А тут можно озадачиваться каким-то перфекционизмом, делать супер ровно. Но это не на моем канале, скорее всего. Итак, прикладываю линейку. Вот где-то полтора сантиметра диаметр. Дальше я беру пассатижики и с этой стороны вот уже начинаю держаться и накручивать такую воздушную пружину сделаю то есть вот она формируется вот эта вот штуковина сейчас тут она такая какая-то виде бомбочки, сейчас я постараюсь чтобы она больше конусная была вот такая получается так. я смотрю через камеру, чтобы Фокус всегда был, поэтому у меня получается, что и не вижу глубины и, и такие движения какие как будто бы я одноглазый. Не вижу глубины, поэтому движениями немножко неловкие какие-то через камеру. Ну и продолжается эта штуковина. Продолжается такая гривенькая у меня. Гривенькая, ну что делать? И вот она постепенно идет у меня на конус. Мне еще по подравниваю подравнивать проволоки, чтобы они были более... Ну, хоть чуть-чуть поровнее. Вот получается такая вот пружинка. А, проволока мягкая, поэтому можно чуть, чуть ли не руками это делать. Единственное, конечно, что так как это серьга, и тут нет какой-то такой сильной нагрузки на, это, на эту декоративную деталь. Если бы это было кольцо, пришлось бы как-то поплотнее все делать. Поменьше воздуха, чтобы не гнулось при соприкосновении там с жизнью. Ну и вот он постепенно меня начинает уходить на, на уменьшаться. Так, кто мне трясет камеру? Так. получается вот такая какая-то штука сейчас могу откусить уже кусок понятно откусываю лишнее вот и докручиваю конус сою я отвлекаюсь немножко на на работу и забываю комментировать что делаю постепенно мне надо свести эту проволоку на диаметр моя моей, моей исходной проволоки на которой бусина надета сейчас вот уже пора вставлять сюда я продеваю вот в эту первую свою. И вот тут у меня сейчас получилось, что она зависла в воздухе, потому что вот это вот надо это согнуть в глубину. Согну это не проблема. Ведь так как обычно круглая не идеальный круг плохо ложится к ней почему-то так все лежит как надо так, новая стадия примерки вот он как, как в шапке получилась бусинка и теперь вот эту проволоку я поплотнее их ней даю поджимаю джимаю еще ну вот и получается что когда я совсем хорошо сожму она перестанет ерзать по проволоке и, и будет крепенько держаться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 Ну вот она, здесь такой большой, такая раз, сошла она нет. Сейчас ее докручу. так это будет уже откусить вот и теперь с противоположной стороны я сделаю колечко которое закрутится на ну, петелька что получилось соответственно теперь надо в правильную сторону проволоку крутить, чтобы концы сошлись один в один. Это моя самая любимая задача длюма. Вот сюда надо крутить. И тогда не зайдутся. Я надеюсь. Никогда точно неизвестно, правильно я это делаю или нет. Так, фокус куд пропал. Чуть тут какой-то. получилось так получилось не идеально что же делать что же делать не знаю что надо делать надо разжать вот это верхнее ушка для этого у них надо что-то впихнуть ничего не впихнет так, если надо что-то впихнуть, нужна деревяшка, чтобы палец не проколоть. И вкрутить туда пассатижики. Угу. Так, сейчас я... Хочется, чтобы она ровненько выстрелила Ну, мало ли, что кому хочется. Так, поправил ушка, чтобы оно ровно было. Тут у меня получилось. Ну, так себе, на троечку. А тут все более-менее симпатично. Здесь можно поджать пружинку кое-где, чтобы она больше ровнее на конус шла. Можно не поджимать дело вкуса и вот получается такая бусина в шапочке и вот она надевается сюда вот такая вот. ну все значит делайте свои подвиги отмечайте меня ставьте хэштег юра и проволока в описании там все будет до следующего видео